дети. А как ты их называешь? Не знаю. А у тебя будут девочки или мальчики? Не знаю. А ты хочешь, чтобы у тебя были дети? Да. А сколько детей у тебя? Хм. Думаю, что будет, я хочу, три. Три? Согласна? Да, согласна. А жена у тебя какая будет? Я пока не знаю. Как я могу женат? но, но как, а характер какой у нее будет? Как я могу знать, мам? А какой ты хочешь, чтобы у нее был характер? Хороший. Хороший то какой? Достаточно ласковый. Ласковая, чтобы она была, да? Да. А как ее звать, например, будут? Как я могу женат? Ну а какой тебе имя нравится? Ах, пока не знаю. Пока не знаешь, что тебе нравится? Хорошо. Это здорово. А как тебя дети будут называть? Ты могу знать. Хочу немножко рассказать вам, ребята, о наших достижениях. Мы участвовали в Олимпиаде Плюс, это Московская Олимпиада, открытая по интернету, и Анатолий у нас получил диплом победителя. Меня попросили снять ксерокопию его достижений, для того, чтобы ну, в определенный отдел. Так, награждается, это у нас было первое место в конкурсе рисунков, посвященному Дню Матери, тоже в первом классе. А здесь... Я проводила между своими ребятишками конкурс. Был у нас месячник, назывался месячник «Джентльмен». И ежедневно мы подводили итоги по следующим параметрам. По доброте, по послушности, сдержанность, вежливость, собранность, аккуратность, джентльменство. Я объясняла, что надо делать, соблюдая эти качества. И через месяц мы сами подвели итоги, сами себе они поставили вот эти проценты, которыми они обладают. Конечно, целый месяц я ходила как королева. Передо мной открывали дверь, мне поднимали руки, подавали руки, несли мои сумки и так далее. И вместе с грамотой каждому из ребят я, не я, вручила, это я, значит, купила такой кубок одному, и второму тоже. У нас у второго есть такой тоже и кубок, и аналогичная грамота. Не у Максима точно такая же. Все это происходило в классе. То есть я пришла, принесла это, учить, Нет, даже не я, это был добрый ангел, он учителю поручил. И при всем народе честном. Детям были, было это вручено. Идею мне подал Толик. Когда он поступил в первый класс в школе, он видел целый стенд с, с кубками. И говорит, ой, наверное, у меня никогда не будет не будет никакого кубка. И еще один диплом победителя, распечатанный из интернета. Мы вот там предлагали они такой диплом. Это просто Толя сам себе грамоту подписал за какие-то достижения еще в 2014 году, когда садится. Так, тут тоже диплом в горнолыжной секции он э, участвовал, семейный совет. И еще однажды я им, ну вот не считая тех сертификатов, которые не в семье получают. За первое место, например, в конкурсе рисунков я проводила на этаже между детьми. В конкурсе рисунков еще один раз. Ух ты, у него даже много даже. А тут в соревнованиях юный атлет. Тоже, раз он ходил в горнолыжную секцию, но не занял там никакого места, ему тоже, как бы, ребяткам хочется тоже быть отмеченными. я провела соревнования между ними дома. По отжиманию, подтягиванию, в спортивном уголке все позвала соседей. И соседский взрослый парень, послуживший уже в армии, торжественно им вручил грамоты за первое и второе место. Вот, вот. Такие у нас у мальчишек есть достижения. А такой у нас вот уголок с разными расписаниями, с английскими буквами и с картой. Вот, а